Короче говоря, обзор iOS 12.4.1. Это был понедельник, Apple выпустила очередное обновление iOS 12.4.1. Некоторые источники сообщили об очередном повышении производительности и стабильности системы, но никто не упомянул о новых функциях. Неужели их там правда нет? Чтобы проверить это, я загрузил прошивку на свой iPhone. Спустя 10 минут я вовсю щупал новую iOS 12.4.1, я искал новые функции 5 минут, 10 минут, 15 минут, прошел час, на часах был час ночи, написал письмо в Apple, ответил Тим Кук. Что переводится как «В прошивке действительно нет нововведений, только закрытая уязвимость для джелбрейка». Отстой. Короче говоря, обзор iOS 12.4.1. Привет! Как вам такое видео в экспресс-формате, короче говоря? Не забудьте поставить лайк этому ролику, а также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо за просмотр!